Всем привет, это рубрика «Это интересно» и с вами я, Настя Гдунова. Сегодня мы пообщаемся с кандидатом технических наук Владимиром Николаевичем Тюняевым и узнаем, как же гаджеты влияют на здоровье человека. Здравствуйте! Здравствуй, Настя! Как вы думаете, сколько по времени можно детям пользоваться гаджетом? Детям до 8 лет вообще нельзя пользоваться никак. Хочу подчеркнуть, что в санитарных нормах, действующих с 1970 года, Детям было вообще запрещено до 18 лет пользоваться радиосвязью. Телефон, смартфон и прочие средства телекоммуникации, в том числе и компьютер. В 1997 году разрешили пользоваться школьникам, например, 15 минут в течение одной недели. Это в первом-четвертом классе. Да, это было безопасно, гигиенически обосновано и медицински подтверждено. Тем учащимся, которые учатся в средних классах или в старших классах, ну, 30 минут до обеда, один урок в течение недели, подчеркиваю, и 30 минут после обеда. И то с индивидуальными средствами защиты, угу. потому как все-таки остаточные явления от влияния электромагнитных полей на организм остаются. Как гаджет влияет на здоровье человека? Во-первых, страдает центральная нервная система. Вот электромагнитная волна от телефончика, она воздействует на центральную нервную систему. Окончание центральной нервной системы – это все наше зрение, слуховой аппарат, все. Даже проникающая способность обладает вот СВЧ-передатчик, которым является телефон, он протекает через кожу, влияет, соответственно, на подкожную клетчатку. То есть, уже идет на клеточном уровне, идет воздействие. И всем известно, и опубликован доклад, и белая книга опубликована, где расписаны все те влияния, оказываемые радиосвязью на организм человека, особенно на детей, потому что у детей еще не сформировался организм. У него больше водная среда, как известно, на мембране клетки, вот эта жидкость образованная, она имеет соответственные потенциалы определенные. И вот этот клеточный обмен у здорового человека происходит нормально, так скажем, вот простым языком. А когда на него воздействует какой-либо объект, ну в том числе радиоизлучение, волна, она изменяет структуру вот этой межклеточной или клеточной жидкости, и изменяется разговор клетки с клеткой. Нарушается клеточный обмен. В 2012 году главный санитарный врач Онищенко выпустил методические рекомендации, где четко определил, что дети 10 лет, пользу, которые пользуются телефоном, Рост онкологии. Поэтому предупреждают все, и в Сенате США биль 637 рассматривают, говорящие о том, что очень много пострадавших от воздействия электромагнитных полей. А какой совет вы можете дать родителям, чьи дети очень часто сидят за телефоном, сидят в этих гаджетах? Что вы им можете посоветовать? Вы должны почитать санитарные правила и нормы. И ограничить время использования. Это первое, что нужно сделать. ограничить время использования, которое я уже озвучил. Второе. Использовать средства защиты, которые существуют. Они также прописаны в санитарных нормах, в стандартах и правилах. Третье. Следить все-таки и за контентом. Потому как есть три воздействия, которые оказываются на организм вообще и ребенка в данном случае. Это просто физическое воздействие нагрев, угу. который осуществляет свч передатчик второе это воздействие не термическое идет межклеточное воздействие изменяет клеточный обмен. Угу. И третье, это контент, который влияет уже на психосоматику, на восприятие и так далее. Я знаю то, что вы занимаетесь научными разработками. Расскажите, как вы пришли к науке? Я являюсь членом а, Всероссийского общества изобретателей. Сам изобретатель. У нас есть ряд патентов, которые говорят о новизне тех изделий, которые вот вы видите угу. на столе а, под общим названием нейтроник. Это средства защиты, индивидуальные, коллективные, от Влияние электромагнитных полей. Ну, помимо этого, у нас есть и другие разработки. И по воде, делающий воду а, живой. И по лечебным а, процедурам, которые можно использовать в лечебных учреждениях. А, к сожалению, не все возможно ввести в промышленный оборот. Да, ну, пришел я в науку в конце 90-х годов. Я вообще инженер авиационной эксплуатации занимался, самолетов и двигателей. Но в 2001 году защитил диссертацию по теме как раз влияния электромагнитных полей и защиты от них по нашему устройству, который вот мы будем обсуждать. И э, я его покажу, как оно работает и что оно у себя представляет. Дорогие телезрители, это очень интересно, так что не переключайтесь. Кстати, если вы пропустили наши выпуски, то можете посмотреть их на нашем YouTube-канале программы «До 17 и старше». Расскажите, где используются ваши приборы? Наши устройства, их правильно назвать устройствами, используются на всех видах гаджетов. Угу. Это смартфоны, телефоны... Роутеры, телевизоры, компьютеры, линии электропередач. Но они также действуют для того, чтобы прекратить воздействие линий электропередач. То есть, это семейство средств защиты под общим названием нейтроник. Они очень эффективны. Мы провели более 40 исследований по биологии на клеточном уровне, на уровне микроорганизмов, на уровне клинических испытаний, на уровне физических испытаний. И все наши испытания, проведенные, говорят о том, что наше устройство обладает высокой эффективностью. А каким своим изобретением вы гордитесь больше всего? В данном случае, вот, я не знаю, гордиться или не гордиться, но тем не менее, скорее всего, гордость за то, что мы сумели доказать, так скажем, Российской академии наук, что все наши изделия имеют место жить, имеют эффективность, несмотря на то, что официальная наука не совсем понимает, как это работает. Но дело в том, что если мы проводим эксперименты и видим разницу между тем, что было и что стало, между тем, что болел человек или выздоровел. Между тем, что было воздействие и перестало быть воздействие. И подчеркиваю, что мы провели более 40 исследований. И подтвердили эффективность наших устройств. И имею право говорить и гордо сказать, что мы доказали, что информационно-энергетические преобразования, которые существуют вот в пространстве, мы его называем эфиром, имеют место быть. Несмотря на то что некоторые ортодоксальные наши академики отрицают это. Угу. И у нас более миллиона пользователей, поэтому мы вот так можем гордиться этим, что все-таки мы принесли народу пользу. Расскажите, над чем вы работаете сейчас? Сейчас мы занимаемся пропагандой, агитацией, подтверждением и донесением до народа той информации, что все должны очень осторожно относиться к гаджетам. Использовать Лучшее средство защиты которым является. Вот наше устройство uh -huh. под названием нейтроник. Как раз мы вот сейчас проводим эксперименты. Вот здесь наши коллеги из лаборатории определенные сделали прибор такой. Он аналогичен телефону. Uh -huh. Это генератор. Генератор при включении излучает электромагнитную волну. И вот чтобы всем было понятно, физикам, которые говорят, что это невозможно, что это такая штука, она не работает. Вот показываю всем и говорю, что это работает. Мы вот... Наше устройство вносим в поле, видите тут циферки, 600 милливольт показывает, вносим, опускается до 13. Вот всем видно. Видно <соспит> тебе? Видишь? <соспит> да. да. Видишь? <соспит> да. Подтверждаю, что да. это работает. И мне кажется, то, что такой прибор в качестве подарка может быть очень удобен и выгоден любому другу или подруге, особенно одноклассникам, которые так часто зависают в гаджетах. Но все-таки, чтобы уйти от этого, чтобы уйти из телефона, чтобы выйти из этих приложений, что можно почитать, что вы посоветуете нашим телезрителям, кто сейчас нас смотрит? Какие книги? Да книг великое множество, читайте классиков. И все-таки топ-3, что вы посоветуете изучить подрастающему поколению? Советую по почитать сказки Бурового медведя автора Лепешкина. Шикарные сказки. Зачитаетесь это и взрослым и детям. Но всем советую, например, прочесть э -э Толстого Льва Николаевича Разрушение ада и восстановление Его. И еще рекомендую Сергея Алексеева Сокровища Валькирии Волчья хватка, а с Бога Ведаю. Любимые мои книги. Дорогие друзья, надеюсь, этот выпуск был вам полезен. Это была рубрика «Это интересно». С вами была я, Настя Гдунова и Владимир Николаевич Тюняев. Задавайте свои вопросы, пишите нам письма, подписывайтесь на нас в соцсетях. Увидимся в следующих выпусках. До свидания.